Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим об астрологических событиях июня и что они принесут рыбам. Одним из главных событий месяца да, и всего года является редкое столкновение Урана и Сатурна. Уран – планета свободолюбивая и прогрессивная, а Сатурн, наоборот, строгая и ограничивающая. Вот это столкновение оно может принести изменения в нашу жизнь, но на более глобальном уровне. Мы поговорим и о солнечном затмении. Мы только что с вами пережили лунное затмение 26 мая. А вот 10 июня нам предстоит солнечное затмение. Ну и, естественно, упомянем ретроградность Меркурия. Итак, мои дорогие, ваше первое событие. 2 июня Венера входит в знак Зодиака Рак. А это ваш пятый дом гороскопа. Ну, когда Венера в этом секторе, она приносит нам любовь. Ведь пятый дом – это сектор влюбленности. Ну, а еще в этом секторе у нас друзья, развлечения. Вот, может, во время вечеринки или в кругу друзей вы можете и встретить своего любимого или любимую. Или вы будете рассказывать своим друзьям о вашем новом любовном приключении. В этом секторе у нас еще и наши дети. И Венера может принести кому-то беременность или рождение ребенка. Ну, а еще Венера – это деньги, а по пятому сектору проходят азартные игры. И хотя я, конечно, не очень приветствую, но кому-то вполне возможен выигрыш. 10 июня произойдет солнечное затмение в знаке зодиака «Близнецы». Ваш четвертый дом гороскопа – сектор дома, где вы живете, вашей семьи, водители, недвижимость. Солнечное затмение или новолуние – оно может принести что-то новое в эту сферу вашей жизни. Ну, кому-то, как мы уже упоминали, нового члена семьи. Опять говорим про беременность, рождение ребенка. Вы можете купить или продать квартиру или дом, просто переехать. Во время новолуния очень хорошо избавляться от ненужных вещей, какой-то ненужной мебели, вообще хлама всего, освежить, освежить ваше жилье, или можно даже затеять грандиозный ремонт. 11 июня планета Марс меняет знак и входит в знак зодиака Лев. Это наш шестой дом гороскопа, сектор работы и нашего здоровья. Марс – планета активная и агрессивная и может принести высокую занятость на работе. Или вы будете продвигать, проталкивать, может быть, какие-то проекты по работе. Могут быть конфликты с коллегами, или если у вас, например, свой бизнес, может быть, с вашими работниками. По здоровью кто-то из вас может решить решит заняться спортом, или будет вести активный образ жизни. Стресс, кстати, на работе может сказаться на вашем здоровье тоже. А еще Марс – планета секса, и кто-то начнет сексуальные отношения с человеком, который связан именно вот с вашей работой. 14 июня ретроградный Сатурн напряженной позиции по отношению к Урану. В этом году таких столкновений будет три, и в июне мы будем наблюдать второе столкновение этих планет. Сатурн отвечает за все традиционное – это контроль, порядок, статус, а уран за все необычное, нетрадиционное. Уран вообще это свобода, бунт, протест, такая революция новая, борется со старым. Вот у вас это напряжение будет происходить между 12-м домом гороскопа и 3-м а, третье, а третий дома э, гороскопа, он отвечает за обучение. Кто-то из вас захочет пойти, может быть, на какие-то курсы и захочет изучить что-то новое. Э, ну, такое чувство будет, что вы нахватали всего, а потом все бросите, не доведете до конца. То есть не будет хватать усить, э, усидчивости, что ли. Может быть, даже такое ментальное состояние нервозности, раздражительности. Также касается план коммуникации, так как «Третий дом» отвечает за коммуникации. Кто-то из вас может купить, установить или заинтересоваться какими-то необычными гаджетами, вообще какие-то новые современные необычные способы передачи информации или пути коммуникации. Или, например, кто-то из вас никогда не занимался блогерством, а вот тут попробуйте, может понравится, так выражать себя через слово, через письмо. Вообще транзит, то есть проход планеты говорит о том, что кому-то из вас надо побороть себя, побороть свою скованность, что ли, страхи, неуверенность в себе, как будто выйти из оточения, освободиться, научиться выражать себя любым путем, каким вам нравится». То есть почувствовать себя свободным человеком, о чем вам говорил Уран, кстати. 20 июня Юпитер, планета удачи, начинает процесс ретроградности в вашем первом доме гороскопа. Раз в год у нас Юпитер находится в ретроградной фазе, а ввиду того, что Юпитер не является личностной планетой, то его ретроградность она как-то менее ощутима нами, обычными людьми. А сказывается все это больше на социальной жизни, нежели вот на личной. У вас как раз ретроградность Юпитера будет происходить в личностном секторе. Ну, когда Юпитер в прямом движении, мы смотрим на жизнь с оптимизмом, с легкостью, даже с каким-то чувством юмора, что ли. Юпитер — это экстравагантность, беспечность, но когда Юпитер развернется, и, к сожалению, оптимизма может у нас поубавиться. Вообще Юпитер это еще планета путешествий, и вот во время ретроградности кто-то из вас может не сможет поехать куда-то, как планировали, но не из-за вас лично, а может быть из-за каких-то глобальных проблем, то есть, я не знаю, отменят все рейсы, плохая погода или еще что-то. Ну, а еще когда Юпитер в этом доме, мы обычно потакаем всем своим желаниям, особенно в еде. Ну, вот тут вот ретроградность заставит вас более трезво взглянуть на себя в зеркало, пересмотреть, может быть, свою диету, особенно сладкое. 20 июня солнце меняет знак и входит знак зодиака Рак, а это ваш пятый дом гороскопа. Там же у вас и Венера. Пятый сектор – это сектор детей. И вы либо будете окружены детьми в этот период, либо будете много заниматься со своими детьми, причем чем-то, может быть, даже таким креативным. Вообще просто замечательное отношение с вашими детьми. Ну еще этот сектор отвечает за влюбленность. И вы можете притянуть к себе внимание кого-то противоположного пола. Солнца. Солнце – это внимание. А вообще, возможно, какая-то даже любовная драма. Или вы просто займетесь творчеством, у вас может появиться какое-то новое хобби, связанное вот с творчеством, либо с креативностью. 22 июня Меркурий разворачивается в прямое движение. Меркурий в вашем четвертом доме гороскопа. Сектор нашего дома, родителей. Ну и Меркурий в этом секторе принесет активное общение между всеми членами семьи. Могут быть даже поездки друг к другу. Либо вы поедете на родину, например, повидать родителей. Ну а еще Меркурий это коммерция, так что хорошо покупать или продавать недвижимость, хорошо торговаться. Однако помните, что Меркурий ⁇ это еще и мошенники, так что будьте осторожны, когда проверяете все, что вы покупаете, какое жилье, кому вы даете деньги. 24 июня полнолуние начинается в знаке Зодиака Козерог. И у вас будет задействован 11-й дом гороскопа. Полнолуние ⁇ это когда Солнце противостоит Луне. Ну, а Солнце в этот момент будет знаки Зодиака Рак. Вообще полнолуние делает нас более эмоциональными, вот этот цвет Луны романтичными. Кому-то может принести любовь и даже начало романтических отношений. У вас полярность Рак Козерог и говорит о вашем творчестве, хобби, увлечениях. Пятый дом гороскопа, где во время полнолуния находится солнце, он отвечает за креативность. Вы можете рисовать, увлекаться стихами, создавать что-то своими руками. А вот в одиннадцатом доме гороскопа у нас группы, которым мы принадлежим. То есть получается, что до этого вы дома рисовали свои картинки сами по себе, а потом решили, что это я все одна, сижу, досижу, да запишусь-ка я в студию и вот буду рисовать в окружении единомышленников. То есть придет конец вашему творчеству в одиночестве. Вообще фокус этого полнолуния на дружбе, на отношениях с друзьями. С кем-то дружба может закончиться или наоборот, может закончиться конфликт между вами и вашим другом или подругой, вы можете уйти из какой-то группы, которой вы принадлежали, вступить в другую. То есть перемены в вашей социальной жизни. 25 июня планета Нептун начинает разворачиваться в свое ретроградное движение и останется в ретроградной фазе до конца года. Нептун управляет вашим знаком Зодиака и находится в вашем первом доме гороскопа. Вообще, когда Нептун в натальной карте в первом доме, то это указывает на сильные экстрасенсорные способности. Но в любом случае, даже когда Нептун проходит транзит Нептуна, то это, он развивает нашу интуицию, чувствительность повышается. И знаете, даже если ретроградность Нептуна она обычно сказывается негативно на другие знаки Зодиака, то на вас наоборот, вы как будто бы даже заряжаетесь энергией. У вас может быть повышенный интерес ко всему тому, что, вот за что отвечает Нептун. Музыка, артистичность. А еще он, Нептун он может принести какую-то размытость границ между тем, что «можно», а что нельзя. И это может касаться, кстати, вашей сексуальности, то есть может быть у кого-то полигомия, а, так как Нептун тоже отвечает за сексуальность. 27 июня Венера, <coughs> простите, планета красоты, любви и денег, меняет знак, и входит в ваш знак знак Лев. Входит знак Зодиака Лев. Вот он. Ваш шестой дом гороскопа «Сектор работы, здоровья и заботы о других». Венера в этом секторе, она, конечно, может принести хорошие заработки, какие-то даже дополнительные доходы. Или вам могут заплатить за какую-то работу, которую вы выполнили, какой-то проект, может быть, вы закончили. Вообще особенно хорошая позиция для всех тех, кто работает в сфере красоты. Венера – это красота. То есть, может быть, у вас парикмахерская, свой салон, галерея, что-то в этой области, бутик какой-то. Либо у вас просто будут очень хорошие отношения с коллегами. Или у кого-то может даже начаться служебный роман. То есть вы можете начать отношения с кем-то на работе. Очень хороша эта позиция Венеры по здоровью. То есть может быть отличное самочувствие, забота о себе, какой-то массаж может быть, какие-то процедуры для себя.